Значит, предлагаю начать нормативно-правовые основы организации заключения и исполнения договоров. Краткий перечень основных нормативно-правовых актов, значит, заключение гражданского правовых договоров в университете производится проводится на основании основных нормативных документов таких как гражданский кодекс российской федерации бюджетный кодекс российской федерации федеральный закон об автономных учреждениях федеральный закон номер 223 о закупках товаров работы услуг отдельными видами юридических лиц федеральным законом номер 135 о защите конкуренциями другими нормативными федеральными законами иными нормативными правыми актами российской федерации а также принятыми в соответствии с ними утвержденными с учетом положения закона о закупках правовыми актами регламентирующими правила закупок в университете следующий сайт перечень основных локальных актов Тюменского государственного университета значит основной документ в соответствии с федеральным законом 223, в соответствии с которым университет осуществляет свою закупочную деятельность, является положение о закупке товаров, работы, услуг для нужд Тюменского государственного университета. Положение утверждено наблюдательным советом 17 марта 2021 года, вступило в силу с 1 апреля 2021 года. Значит, дальше приказ от 26 ноября 2019 года, номер 168.1 об утверждении типовых форм договоров в Тюменском государственном университете. Значит, данным приказом утверждены основные виды типовых форм договоров, заключаемых в университете. Основной документ, такой масштабный, достаточно это регламент заключения и исполнения договоров. Он был у нас утвержден приказом 26 ноября 2019 года, номер 895-1. Следующий приказ – это приказ номер 686 от 26 октября 2020 года об утверждении типовых форм договоров на выполнение работ, оказание услуг с физическими лицами в Тюменском государственном университете. В дальнейшем будет подробно описано, почему данная категория договоров у нас выведена в отдельный, в отдельный перечень, потому что имеет ряд особенностей при заключении, которые необходимо соблюдать. Дальнейший приказ – это приказ 14-1 об утверждении типовых форм договоров об оказании платных образовательных услуг по программам дополнительного образования и дополнительных соглашений к ним в Тюменском государственном университете. И приказ номер 478-1-1 об утверждении типовых форм договоров, об оказании платных образовательных услуг по очной, заочной, очно-заочной формам обучения по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, аспирантуры и докторантуры в Тюменском государственном университете. Следующий слайд, пожалуйста, можно? Подробно очень хотелось бы мне остановиться на нашем основном документе, чтобы у вас было некое представление да, о положении. Значит, положение у нас состоит из 12 глав, которые, значит, и содержат следующее наименование. Общее положение, значит, дальше у нас определены конкурентные, неконкурентные способы закупок, дополнительные элементы закупок, формы закупок требования к поставщикам-подрядчикам, предварительная квалификация поставщиков, проведение закупок конкурентными способами, отбор и оценка заявок на участие в закупке, подача изменения, отзыв заявок на участие в закупке, подведение итогов закупки, отказ от закупки, признание закупки не состоявшейся. Значит, наиболее подробно в дальнейшем будет рассказано, Глава 10 – это проведение закупок неконкурентными способами у единственного поставщика. В данной главе предусмотрен исчерпывающий перечень оснований заключения договоров с единственным поставщиком. То есть тогда, когда мы не проводим конкурентные процедуры, и у нас единственный поставщик оказывает нам услуги, поставляет товары, выполняет работы. Затем, значит... Положение закупки. Значит, Основные понятия, которые используются в положении. Документация закупки. Комплект документов, содержащий условия проведения процедуры закупки и определения победителя такой, такой закупки, а также иные сведения, предусмотренные законом о закупках и настоящем положении. Дано определение заказчика. Заказчик – юридическое лицо в интересах и за счет которого осуществляется закупка. Универс... закупка. В нашем случае университет выступает заказчиком. Закупка товаров, работа, услуг, процедура закупки, закупочная процедура, последовательность действий, осуществляемых в соответствии с настоящим положением и э, документация закупки, направленных на выбор поставщика с целью заключения с ним договора для своевременного и полного удовлетворения потребностей в товарах, необходимых для обеспечения функционирования университета. Закупка у единственного поставщика, способ неконкурентной закупки, при котором договор заключается с конкретным поставщиком, выбранным заказчиком. Заявка на участие в закупке. Комплект документов, содержащий предложение участника закупки, направлен университету с намерением принять участие в конкурентной или неконкурентной закупке. Конкурентная закупка. Способ закупки, который предполагает возможность получения заявок более чем от одного участника закупки, и их состязательность в порядке, предусмотрена для конкретной закупочной процедуры. Комиссия по конкурентным закупкам – это коллегиальный орган университета, принимающий решения в процессе проведения конкурентных закупочных процедур. Подразделение заказчик – Центр финансовой ответственности ЦФО, структурное подразделение университета, наделенное локальными нормативными актами университета, правом совершать действия, направленные на закупку товаров, работ, услуг для нужд такого подразделения от имени которого выступает руководитель ЦФО. Следующий документ, как я сказала, основополагающий, определяющий структуру, порядок действия, порядок организации, работы при заключении договоров. Это регламент заключения и исполнения договоров. Документ достаточно емкий. Мы постарались в этом документе обобщить все виды договоров, которые университет заключает, Регламентировать порядок э, прохождения, согласования, порядок заключения таких договоров, э, а также порядок исполнения. Попытались регламентировать сроки, э, в течение которого э, инициаторы э, значит, э, обязаны запускать э, договор э, в нашей внутренней системе для его согласования, для заключения и также для исполнения. Итак, э, можно регламент открыть сам? Значит, вот из содержания регламента, значит, видно назначение регламента, область применения, термины и определения, общий порядок заключения, согласования, исполнения договоров, особенности заключения, согласования, исполнения отдельных видов договоров, Заключение, согласования, исполнения договоров, в которых университет является исполнителем, подрядчиком. То есть основное наше обучение, оно будет, конечно, посвящено данному виду договоров, но Вкратко хотелось бы рассказать о системе заключения всех видов договоров. Значит, заключение, согласования, исполнения договоров, по которым университет является исполнителем. Заключение согласования, исполнения договоров, оказания образовательных услуг по программам высшего образования, заключение согласования, исполнения договоров, оказания образовательных по программам дополнительного образования. Заключение согласования и исполнение договоров по результатам конкурентных процедур. Заключение согласования и исполнение договора с единственным поставщиком. Заключение согласование и исполнение договоров на выполнение работы оказания услуг физическими лицами. Заключение согласования и исполнение соглашения о, о сотрудничестве, договоров о прохождении практик, невлекущих финансовые обязательства для университета. Значит, остановимся более подробно, для того, чтобы была понятна структура самого документа и порядок заключения договоров на особенностях заключения, заключения, общий порядок согласования, заключение исполнения договоров. Можно, это следующая страница должна быть регламента. Еще дальше. Подальше. Еще. О, да. Значит, регламент из себя представляет э, такую табличную структуру, э, где э, максимально э, схематично пытались отразить, во-первых, этапы прохождения э, согласования заключения договоров, с чего начинается процедура заключения договоров. Э, значит, видна э, схема, диаграмма, э, затем этап, основания, действие требований к содержанию в форме документов, срок исполнения, ответственность должностных лиц. Итак, любое заключение договора начинается с этапа переговоров. Значит, переговоры, обеспечение деятельности университета, выполнение показательной эффективности и прочее. На этапе значит, действия и требований к содержанию формы документов, принятия решения о заключении договора или определение с контрагентом существенных условий договоров, сроков исполнения договора, порядка взаимодействия по обмену информацией документами срок исполнения, до которого должно, должен проходить первый этап, до начала взаимодействия сторон, в том числе по поставке товара, выполнение работы, оказания услуг с учетом сроков заключения договора и иных обязательных процедур, установленных законодательством Российской Федерации, настоящим регламентом. Данный этап э, должен проходить до, э, во-первых, начала запуска договора в нашей внутренней системе в 1С и в СЭД, и, соответственно, предполагает согласование всех существенных условий договора до момента поставки товара, начала выполнения работ, либо оказания услуг. То есть, что этим хотели мы регламентировать? О том, что не допускается обратная система действий, да, когда мы сначала оказываем услуги, нам выполняют работы, поставляют товар, а затем – начинается процедура заключения договоров. Нет, это неправильно. Процедура начинается до момента начала оказания услуг, до момента поставки товара и до момента выполнения работ. На этом этапе ответственность должностных лиц установлена, то есть ответственное должностное лицо – это руководитель ЦФО. Значит, Результат – это достижение согласия по всем существенным условиям договора, Организация согласования проекта договора в соответствии с настоящим регламентом. Следующий этап обмен информацией и принятие решения о заключении договора. Значит, при необходимости от контрагента запрашиваются документы, необходимые заключения договора. Перечень документов у нас установлен положением о закупке и настоящим регламентом. То есть это могут быть документы, которые будут подтверждать право заключения договора со стороны контрагента, либо уполномоченного лица, лицензии, сертификаты, иные разрешительные документы. Значит, обмен информацией документами производится до начала поставки товара в работ, оказания услуг. Ответственный исполнитель отвечает в части получения необходимых документов от контрагента. Можно следующий? Затем мы переходим к этапу согласования самого проекта договора. Значит, на данном этапе происходит загрузка проекта в 1С или в СЭД для согласования. Значит, Основание предоставления проекта договора на согласование, указание на обязательные существенные условия договора, достижение согласия с контрагентом и, или принятие решения о заключении договора. В договоре подлежат обязательному указанию условий, указанных в приложении номер один к настоящему регламенту. Значит, в приложении номер один мы специально к нему вернемся, посмотрим, и я расскажу все существенные условия, которые должен содержать договор. Форма договора. Договор заключается в письменной форме, при необходимости допускается электронная. Вступает в силу с момента его заключения, если в тексте договора или законом не предусмотрен иной порядок вступления договора в силу. А если в соответствии с законом для заключения договора необходимо также передача имущества, договор считается заключенным с момента передачи имущества. Договор, подлежащий государственной регистрации, считается заключенным с момента такой регистрации. А срок исполнения до начала поставки товара, выполнения работы, оказания услуг, с учетом сроков заключения договоров и иных обязательных процедур, установленных законодательством Российской Федерации. Значит, Здесь ответственность должностных лиц, в данном случае ответственный исполнитель отвечает за наличие и правильность указания всех существенных условий в договоре, фактическое существование контрагента, за недостоверную информацию о надежности финансовом состоянии контрагента, за недостоверную информацию и прилагаемые к проекту договор документы. Значит, следующий этап – это согласование проекта договора. Согласование проекта договора в случае, если речь идет о конкурентной процедуре, здесь согласовывается техническое задание. Процедура согласования проекта договора осуществляется соответствующими службами университета с учетом особенностей, установленных разделом пятым настоящего регламента. Что здесь имеется в виду? То есть... Круг лиц, которые проводят согласование договора, он определяется в зависимости от специфики заключаемого договора, от его предмета и от условий. Значит, как правило, в процедуру согласования включаются заинтересованные лица, например, от курирующего проректора, который курирует структурное подразделение, руководитель ЦФО. Если имеются какие-то особенности, например, такие, как договор заключается не по установленной типовой форме, в обязательном порядке в процедуру согласования включается управление правового обеспечения. Значит, если есть еще ряд особенностей к согласованию, могут привлекаться узкие специалисты, которые обладают какими-то определенными знаниями по предмету договора. Срок исполнения значит, устанавливается с учетом особенностей раздела 5 настоящего регламента. И что здесь имеется в виду? Если речь идет о конкурентной процедуре, то согласование технического задания должно осуществляться не, ранее, чем, не позднее, чем за 20 дней до размещения извещения о данной закупке. Ответственный круг лиц в данном случае – это руководитель ЦФО, который отвечает за соблюдение финансово-экономических интересов университета, выбор надлежащего контрагента за определение существенных условий, таких как цена, условия поставки, выполнение работы, оказания услуг и сроки. Можно следующий лист. Служба университета отвечает за соблюдение требований и сроков согласования проекта договора. То есть на каждом этапе служба, которая включена в перечень согласующих, должна обеспечить прохождение согласования документов в четко установленные сроки. Значит, после того, как проект договора, техническое задание согласованы, Переходим всеми заинтересованными службами. Принято решение о его соответствии. Поставлено решение согласовано. У нас документ переходит на этап подписания договора. Подписание договора у нас осуществляется в бумажной форме. Если позволяет техническая возможность и существуют определенные условия, то допускается подписание электронной формы документа. Значит, сроки подписания у нас регламентированы, то есть в данном случае должностные лица – это ответственный исполнитель, который инициировал заключение договора, и руководитель ЦФО. Ответственного исполнителя несут ответственность за своевременность подписания договора, и своевременность передачи договора на подписание руководителю ЦФО. В данном случае ответственный исполнитель несет ответственность за соответствие согласованного текста договора в СЭД и подписание уже договора на бумажном носителе. Поэтому хотелось бы особо обратить внимание, потому что достаточно часто возникают у нас случаи, когда процедуру согласования проходит один документ, на этапе регистрации выясняется, что содержание представленного на регистрацию и подписанного сторонами документа не соответствует тексту согласованного. В данном случае действие регистратора. Если такой факт выявляется, мы вынуждены вернуть документ как несоответствующий тексту согласованному в сет. Негативные последствия в данном случае, я думаю, что, наверное, понятны всем. Во-первых, это сроки э, переподписания, регистрации, и э, мы уходим значит, э, от нескольких дней э, процедуры согласования заключения договора до недели, иногда и до месяца. Поэтому особо прошу обратиться к ответственным исполнителям, которые у нас сейчас будут назначены, э, внимательно проверять, то, что вы распечатываете, то, что вы передаете на подпись контрагенту и то, что вы предоставляете на подпись вашему руководителю ЦФО. Дальнейший этап после подписания договора – это регистрация. Регистрация договора на сегодняшний день проводится контрактной службой, отделом планирования и учета закупок. Значит, проводится такая регистрация в соответствии с регламентом в течение одного рабочего дня – Значит, но здесь не учитываются у нас сроки размещения веис, если такой договор подлежит размещению, информация о таком договоре подлежит размещению ВИИС. И значит порядок какой договор подписан с двух сторон, вы его приносите на регистрацию в 211 кабинет. На сегодняшний день сиди с эпидемиологической ситуации журнал регистрации находится у нас на первом этаже Волтарского 6. Необходимые действия, которые вы должны совершить, это принести два экземпляра договора в оригинале, подписанные с двух сторон. Если значит, есть печать у контрагента, то должна быть проставлена печать на всех страницах документа. Должны записать, зафиксировать факт передачи контрактной службы и записать договор в журнал, Затем, значит, в течение одного рабочего дня, после того, как вы нам предоставили документ договор, регистрируется, о чем делается отметка, и ответственный исполнитель видит это в сет, потому что договор с этапа согласования и со статуса проекта переходит в статус зарегистрированный заключенный договор и переходит на этап исполнения. После этого вы приходите и забираете у нас второй экземпляр контрагента для обеспечения передачи этого экземпляра контрагенту. Второй экземпляр, экземпляр – оригинал договора университета остается в контрактной службе на хранение Значит, по истечении финансового года все договоры, заключенные в течение этого финансового года, они формируются в архивные дела и хранятся в архиве контрактной службы. Можно следующий слайд? Так, исполнение договора. Ну, здесь достаточно общая предоставлена, представлена схема. Исполнение договора значит, осуществляется ответственным исполнителем под контролем руководителя ЦФО. В данном случае понимается, что ответственный исполнитель контролирует сроки исполнения договором контрагентом, по факту исполнения обеспечивает подготовку и подписание всех необходимых документов, подтверждающих факт исполнения договора. Затем следующий этап – это передача всех первичных документов для оплаты в управление бухгалтерского и налогового учета. Ответственность. Значит, в данном случае руководитель ЦФО отвечает за организацию исполнения обязательств по договору в полном объеме как со стороны контрагента, так и со стороны университета. Значит, в случае, если исполнение договора происходит с нарушением со стороны контрагента, то есть необходимо предпринять действия для начала ведения претензионной работы, если необходимо будет исковой. При этом, бы есть у нас специальные регламенты, которым установлен порядок претензионной исковой работы, но это уже будет отдельная тема, и я думаю, что управление правового обеспечения как бы подробно это все расскажет. Следующий слайд можно? Так, учет документов об исполнении договора. Ответственный исполнитель осуществляет контроль за исполнением договора, контролирует сроки порядок его исполнения, оформлением документов, подтверждающих исполнение обязательств. Руководитель ЦФО обеспечивает своевременное подписание таких документов. О приемке товара, выполнении работы, казани услуг, а, а, и также осуществляет передачу первичных учетных документов, управление бухгалтерского и налогового учета. Следующий можно? А, это был общий порядок заключения договоров. Дальше регламент а, регламентирует порядок заключения всех видов договоров. Вот сейчас можно побыстрее допустим следующий раздел. Нет обратно. Следующий раздел – это особенности заключения согласования и исполнения отдельных видов договоров. Значит, Первый у нас вид договоров – это договор, по которым университет является исполнителем. Точно такой же значит, вид табличный регламента, который, который определяет значит схему прохождения от этапа запуска договора до исполнения, Значит, определяет действия лиц, которые должны... Быть, должны осуществить с момента запуска договора и до его исполнения. Сроки исполнения регламентированы, ответственность должностных лиц. значит ну Я считаю, что, наверное, более подробно, детально по каждым видам нет необходимости рассказывать, потому что по программе 2 часа» у вас есть для... Индивидуального изучения регламента. Я думаю, что в процессе изучения вы поймете структуру, порядок действий, потому что он достаточно просто и схематично изображен. Я сейчас попрошу перейти к приложению номер один настоящего регламента. Нет, в этом же регламенте приложение в конце. До самого конца можно документ. Еще, еще. Прямо до самого конца. Есть приложения какие-то? Так, вот, хотела остановиться более подробно на существенных условиях, которые в обязательном порядке подлежат отражению в договоре. Итак, первое, это преамбула договора. Значит, в данной части договора указываются наименование сторон заключающих договор, правоуполномачивающие документы, на основании которых действуют стороны договора, Следующую страницу. Предмет договора. Предметом договора является то, что по, по поводу чего у партнеров возникают права и обязанности. Должен быть четко определен и указан в договоре. Данная норма закреплена в пункте 1 статьи 432 Гражданского кодекса Российской Федерации. В зависимости от вида заключаемого договора предметом является условия, о наименовании количестве товара. Пункт 3 статьи 455 ГК РФ – Данное условие обязательно для договора поставки. Условия о содержании работ. Статья 702-703 Гражданского кодекса Российской Федерации для договора подряда. Условия о перечне видах услуг, а также о совершаемых действиях. Пункт 1 статьи 779 Гражданского кодекса Российской Федерации для договора возмездного оказания услуг. Следующее существенное условие. Количество товара, объем оказываемых услуг, выполняемых работ. Значит, Обязательно должны быть выражены в единицах измерения товара, работы, услуги. Указывается в зависимости от закупаемого товара, работы, услуги. Что это значит? Это значит, что любой вид товара, работы, услуг должен быть измерим. Должно быть понятно, из чего складывается стоимость договора. Соответственно, она должна быть оценена по количественному признаку. Затем существенные условия ассортимента товара, виды работ, услуг указывается в зависимости от закупаемого товара, работы, услуги. Значит, что еще может отражать предмет? Это спецификация. Документ, который точно, полностью и в подающейся проверке форме определяет требования, характеристики или другие особенности товаров, работ, результаты или услуги, а также процедуры, способны определить, были ли выполнены эти условия. Следующее условие – цена договора. Цена устанавливаемая соглашением сторон. Порядок применения договорных цен регулируется гражданским законодательством. Значит, В данном случае цена договора указывается с выделенной ставкой суммы НДС. Если договор заключается с физическим лицом, то, соответственно, с учетом НДФЛ. Цена договора и ставка налога, указанные в тексте, должны соответствовать суммам, указанным в спецификации к договору. Следующий, можно? Валюта договора. значит, Должна быть указана валюта договора, в которой заключается договор. По тексту договора указывается на тип валюты. Для резидентов Российской Федерации в качестве валюты договора может быть установлена только валюта Российской Федерации, то есть, соответственно, рубли. Срок, порядок поставки товара, оказания услуг, выполнения работ является также существенным. Указывается период поставки товара, выполнения работ, оказания услуг. В договоре указываются реальные сроки поставки товара, товара оказания услуг, выполнения работ. Для договоров на оказание образовательных услуг и связанных с ними услуг срок рассчитывается так, чтобы нагрузка на контрагента не была более 8 часов в день. Следующее существенное условие это порядок и форма оплаты. Документы, на основании которых производится оплата. Следующий можно... Срок действия договора относится также к существенным условиям договора, поэтому обязательно данное условие должно присутствовать в договоре. Порядок расторжения, внесения изменений в условии договора. И значит, адреса, реквизиты, подписи сторон. Следующий можно? Более подробно также вы ознакомитесь с этим приложением. Если будут какие-то в процессе вопросы, можно писать, можно звонить. Значит, Следующий документ, мы... к перечню документов, к которому мы хотелось перейти и остановиться, это приказ университета от 26 октября 2020 года, номер 686. Следующий. Это про регламент. Мы посмотрели, да. Нет, дальше. Так, вот приказ номер 686. Значит, данным приказом установлено следующее: руководителем структурных подразделений, директором филиалов обеспечить использование типовых форм документов, утвержденных настоящим приказом. Приказом утверждены следующие типовые формы. Значит, типовые формы договоров на выполнение работ, оказание услуг с физическим лицом. Это договор на выполнение работ, оказания услуг с физическим лицом гражданином Российской Федерации. Договор на выполнение работ, оказание услуг с физическим лицом иностранным гражданином. Значит, с учетом того, что заключение договора с иностранным гражданином имеет свою специфику, поэтому типовая форма такого договора была выделена в отдельную. Типовые формы заданий к договорам: значит, утверждены приказом задание перечень и объем преподавательских и связанных с ними работ услуг. Задание перечень и объем преподавательских и связанных с ними работ услуг, единицы измерения ⁇ часы. В первом случае единицы измерения ⁇ кредиты. Задание, задание на выполнение работы оказания услуг физическим лицом. значит В соответствии с данными типовыми формами у нас заключаются договоры на оказание услуг, выполнение работ физическими лицами. Заключение типовой формы является обязательным условием, и значит, в приказе установлена обязанность руководителей ЦФО, руководителей структурных подразделений, директоров филиалов соблюдать типовые формы. Следующий, можно слайд? Значит, Этим же приказом у нас утверждены типовые формы соглашений, к договорам, дополнительные соглашения об изменении реквизитов, дополнительное соглашение об изменении условий договора, дополнительное соглашение о компенсации затрат, соглашение о расторжении договора, типовые формы уведомлений, типовая форма о расторжении договора в одностороннем порядке, уведомление о расторжении договора в одностороннем порядке в связи с надлежащим исполнением условий договора, разрешение на использование видеозаписи мероприятия, согласие на обработку персональных данных, заявление о предоставлении профессионального налогового вычета. В данном случае для улучшения, значит, для облегчения, наверное, работы по заключению договоров в университете все формы были типовизированы, то есть не нужно самостоятельно искать такие документы, эти документы утверждены приказом. В случае возникновения необходимости заключения договора с физическим лицом одного из видов, которые у нас утверждены приказом, достаточно открыть приказ, взять оттуда типовую форму, и договор заключается в соответствии с типовой формой. Значит, Следующий приказ Тюменского госуниверситета от 6 марта 2019 года – это номер 168-1 об утверждении типовых форм договоров Тюменского государственного уни университета. Данным приказом утверждены типовые формы договор на поставку товара, договор на выполнение работ, договор на выполнение строительных работ, строительный подряд, договор оказания услуг, договор оказания клининговых услуг, договор оказания охранных услуг, договор на предоставление неисключительных прав. В соответствии с приказом при оформлении договорных отношений с контрагентами всем структурным подразделениям использовать типовые формы договоров, утвержденные настоящим приказом. Подписание и регистрация договоров, не прошедших процедуру согласования и визирования, не допускается. После последовательного согласования проекта договора, должностные лица университета, инициирующие заключение договора, несут ответственность за подписание его со стороны университета руководителем ЦФО и со стороны контрагента. Исправление, исправление внесения изменений в согласованный проект договора не допускается. Должностные лица университета, инициировавшие заключение договора, несут ответственность за своевременность предоставления в контрактную службу подписанного договора обеими сторонами, без внесения исправлений и изменений в согласованный проект договора. Это последний был, да? Слайд. Значит, основной перечень локальных нормативных актов который регламентирует порядок заключения договора, согласования договора, содержится в данной презентации. Для понимания процесса, как бы предложено в соответствии с учебной программой самостоятельно изучить данные документы и в дальнейшей работе руководствоваться данными документами.